Вы на канале Дома моря Таиланд, Алексей, Татьяна, мы вас благодарим за то, что так активно посмотрели и прокомментировали наше предыдущее видео о том, как изменилась Паттайя после пандемии. Конечно, всю Патаю мы показать не смогли, она большая, но поэтому… Поэтому мы запускаем цикл передач, в каждой из которых мы будем показывать отдельный район города, что в нем изменилось, какие, возможно, интересные места для отдыха появились, рестораны, пляжи и так далее. В общем, все, что вам интересно, вам, отпускникам, либо тем, кто собирается приехать в Патаю жить. И начинаем мы сегодня, пожалуй, с, ну, с одного из самых популярных районов города – это Джамтье. Кто любит джамкен, ставьте лайки. Ну а кто хочет рассматривать улицы Патаи еще подробнее, мы вас приглашаем на наш канал с прямыми эфирами. Он так и называется. Таиланд в прямом эфире. Там уже несколько месяцев ну, мы с нашими подписчиками ездим по улицам города, рассматриваем все ваши любимые отели, кондо, парки, все, что вам так дорого в Патае. И мы не только там ездим, мы еще там иногда Летаем на дроне. Прямые эфиры с дрона, ну клево же, да? Ну да, у нас, в общем, там полный интерактив, задаете вопросы, сразу получаете ответы. Я думаю, что многим понравится. Ссылка в описании, мы вас же там ждем. Ну а сегодня мы переходим к, давай назовем это так вот, пафосно, обзор Жамтена. Переходим к обзору Жамтена. Все, новенького? Поехали. Hello. Пляж Джамтен – это 6 километров красивой набережной, удобной, благоустроенной, песочная полоса широкая. Обычно пляж Джамтен выбирают традиционно для отдыха с детьми, как туристы, так и местные тайцы. Сюда приезжают на больших пикапах с большой своей семьей, устраивают пикники и отдыхают на пляже. Все на пляже в привычном режиме. Вот еду продают, там как кокосики продают. заваренные различные морепродукты, креветочки. Вон сам там, там готовят. Массажистки сидят. Кстати, про массаж он везде же работает уже давно. И... Да, по всему городу открыты все массажные салоны. Ну не все, которые остались в живых, но массажные салоны работают. И вот на пляже ваш любимый массаж на песочке тоже работает. Ну давай подойдем, узнаем. что почем? Ноги. 200 за 40 минут. Uh -huh. Маникюр, педикюр по 200 и скраб пяток, каблук скраб 200 бат. Uh, вот такие вот девушки в розовых рубашечках. Ну, они все лицензированы, сертифицированы, ну, потому что они в одной и одежде. И пронумерованы. Да, то есть они прямо это, ну и просто так же они все одинаковые пронумерованы. Ну да, конечно, они, наверное, аккредитованы от мэрии. Им дано разрешение здесь работать, делать вам массаж. Массаж считается в Таиланде медицинской процедурой. Да. Но это народная медицина. А лицензию на нее надо? Школу заканчивать обязательно. А, да. то есть обязательно нужно все-таки иметь документы. И мне кажется, что именно вот в этой части пляжа, в начале Джамтьена, тут особо большое количество вот этих пляжных массажистов. Наверное, у них тут база, и они просто отсюда уже идут дальше по пляжу, ищут себе клиентов. Мне вообще показалось, что как-то дороговасто они просят. Здесь на пляже? Да. Ну, по-моему, цены не изменились, они так чистые, они держат уровень цен. Тайский есть... массаж 200 бат вообще-то в салоне был, а у них 300. Вот единственное, на что цены не просели за этот период пандемии, так это на массаж, мне так кажется. Сейчас в салоне посмотрим, давай. Ну вот, тайский массаж 200. Now you have Thai массаж? Every massage, has. Yeah. Ну, вот, тайский массаж 200 бат за yeah. них. Ноги 200 за час, а на пляже за 40 минут. Маслом 300, арома 400. Ну, в принципе, все цены, что и были год назад, два года назад, абсолютно все то же самое. И был и в кондиционере еще. Блин. В общем, здесь выгоднее. И был период, когда можно было только массаж ног, да? Сейчас да, все, да, да, разрешили, ты да, спросила. Да, да, было время, когда можно было только массаж ног. Но и так как здесь много туристов, еды должно быть в два раза больше. Здесь, конечно, и выбор огромный. Начиная от макашниц различных, которые просто так стоят. И заканчивая более приятными кафе, ресторанами. Они, между прочим, достаточно известные, и любимы и у наших туристов. И вообще, в принципе, у тайцев, даже которые приезжают в Паттайю в гости, обязательно посещают вот такие приятные места, где большой выбор блюд и европейское, и тайское. Ну и, конечно же, вид на море самое главное. Thank mm -hmm. you. Также на Джамкене появились все новые заведения. Вот, например, за последний год буквально два рядом открылось. Первое – это кофейня Чао Дой». И, надо сказать, это достаточно узнаваемый бренд в Таиланде, узнаваемая кофе. Поскольку, во-первых, это местная тайская компания, ей более 60 лет. И вот в этой кофейне на Джамкен можно попробовать их кофе или кофейные напитки, посидеть в уютной атмосфере. Кофейна открылась относительно недавно, но уже снискала достаточно большую популярность. И рядом с ней еще одно кафе уже мороженое, сюда можно прийти с детьми, много различных вкусов мороженого с разными посыпками, начинками, печеньками и так далее. Называется это кафе мороженое The Queen of Ice Cream, королева мороженого. Вот попробуйте догадаться, где мы сейчас находимся. Вот прям вот по этой картине, да, вроде как Джамтьен, но не совсем. Даю подсказку за моей спиной, кондоминиум Reflection. Мы находимся в конце Джамтьена. И у нас здесь новый, хрустящий, будто настоящий пляж. Потому что раньше, если сделать вот так, то ты как минимум сломал бы ноги, ну либо это... Оказался в море. Оказался в, море. в общем, насыпали пляжику здесь. Прямо глаз не нарадуется. Я сама первый раз здесь иду пешком. Надеюсь, он уже готовый, по нему уже можно ходить. А, то есть, надеюсь, тут нет зубучих песков, да, да, я вижу, что там дальше еще продолжают работы по отсыпанию пляжной полосы. И так как здесь никого нет, мы тут первооткрыватели. Не, ну почему я тут вижу, натоптано, собаки тут. <плёжные> Пляжные собаки тут открыватель, Танюха. <плёжные> Уже выкопали себе прохладную ямку. Я хотела сказать, что круто, потому что Джамтьен в последнее время, он, конечно, расширяется. Здесь построили так много новых кондоминиумов. И нужен новый пляж. В этой части не было его, здесь были камни, здесь было море. И кафешки стояли прямо, прямо на набережной ну, вот у моря. Тот тротуар, с которого я спрыгнул, да? в общем, там можно было сидеть и... Порой даже обдавал тебя брызгами волн, да, если там в прилив. Здорово, здорово. Пляжная полоса. Теперь удлинилась. Но мне все-таки кажется, я проваливаюсь. Да. Я мнительная. Нормально. Интересно, как долго живет бульдозер, если его постоянно купать в море? За сколько он сгниет? А откуда берут они песок? Там в море стоит драга, и, в общем, они поднимают песок с дна подальше от берега и отсыпают его здесь, все достаточно просто. Биржаная выглядела раньше, теперь она вот будет выглядеть вот так. Начинается новый пляж рядом с известнейшим рестораном морепродуктов с крабом на входе. Если вы никогда не были в этом ресторане, то рекомендуем. Он огромный, краб и ресторан. Здесь очень большой выбор морепродуктов. Здесь доступные цены. Мне кажется, аналогов таких больших ресторанов с морепродуктами у нас в городе больше нет. Небольшие есть, а вот так, чтобы специально приехать и попробовать все, что хотите, да, еще и так близко к морю, наверное, уже нет. Ресторан этот с крабом на входе один из самых популярных, но на самом деле не единственный. Если по дороге чуть дальше пройти или проехать вдоль моря, там будет еще один такой же ресторан, по-другому называется, но смысл такой же. Тоже большой-большой выбор морепродуктов. интересен то, что здесь есть детские площадки. Для города Патая. это вообще очень большая редкость. Нигде в центре нет таких площадок, а здесь на Джамтьене их целых две. Одна большая и некогда красивая, называется Angry Birds, находится прямо напротив ночного рынка Джамтьен. Площадка, конечно, не первой свежести, и покрытие тут нуждается в ремонте, и различные вот снаряды спортивные либо развлекательные тоже. Нужно подремонтировать. И надо сказать, что мэрия Потаи она в какой-то момент тоже обратила на это внимание. И сказали, что будет ремонт. Но пришел ковид. Площадку закрыли из-за карантинных мер. И как-то обо всем об этом подзабылось. Надеемся, что все-таки они вспомнят про нее. И наведут здесь порядочек. И еще одна площадка на Жамтен находится рядом с отелем Денао, такой концептуальной конструкции. Сама площадочка для малышей, но все равно хорошо, что есть. Надо отметить, что горки, качельки, карусельки здесь достаточно старенькие. Вот, пожалуйста, железные, как будто самодельные, да? Зато надежные, а может и вечные. Как это, как помнишь в Лаосе мы это... Детскую площадку нашли из бочек, из да. цепей и так далее. Это уже следующий левел, но тоже близко. Одну построили и на все поколения. Что вы тут нашли? Листики, которые, закрываются. Листики, которые сами закрываются, да? да? У них, видишь, не только листики закрываются, но иногда сама веточка прям вся сгибается такая. Вот. Называется «Моё лап». Так, ну что новенького на Джамтьене? Кроме э, стареньких детских площадок построили, целый парк не скажу что он детский но прогулочный красивое общественное пространство мы здесь первый раз давайте вместе и посмотрим расположен он напротив кондоминиума ривьера на второй джамтеновской улице а, правда сюда не совсем понятный заезд но вот как вы видите если ехать по второй прямо перед э, ниндзя буфетом есть такая небольшая дорога поворот налево вот в джунгли, едете немножко дворами какими-то непонятными и вот приезжаете к въезду в этот парк, собственно говоря, это улица тупиковая, здесь и заканчивается здесь тоже есть детская площадочка и симпатичная прогулочная зона с уютным озером, красивым озеро, конечно, искусственное но вообще здесь ну, красота, мне нравится тихо, спокойно есть тренажеры? Я обратил внимание, смотри, везде по периметру забор, и вот вход в парк только один, и он закрывается. То есть он по времени работает? Он или? работает с 6 утра и, кажется, до 10 вечера только. Вот так. Mm -hmm. Хорошо. И чтоб сюда никто ночевать не пролазил, да? Да, очень чистенько, Смотри, да? вообще Все даже есть это. Классное. По Волге можно в туалет заходить? Простите. Ну, нормально, цивильно. всякие красивые декоративные пальмочки тренажеры по спецзаказу, да, смотри герб города Паттайи все новые, блестящие да. Еще все в масле нет, но ну очень-очень классно уютно, конечно, людей пока что нет это на руку этому парку немного да. ну очень-очень немного мне кажется, прям вот очень профессионально хорошо сделано а какой вид теперь есть у рекламных проспектов Кондо-Ривьера, да? Можно во все веления продажи включать вот этот вид. Хотя, конечно же, единственное, что здесь удручает, вот единственный большой минус – это дорога. Вот сюда вот эта вот маленькая, она такая прям какая-то… Пешочком мамочкам одним с коляской точно лучше не ходить. Да, тут это то страшненько. Да, дорога еще пока что не обустроена. Молодцы, конечно, ландшафтные дизайнеры. Я, я обратил внимание, здесь вот такое большое разнообразие деревьев, разных растений. Некоторые даже до сих пор с бирками я не влюсь что если это тоже строил Мунгнуч, как и многое еще в городе. А, и это парк не единственный, в точности такой же, еще строится недалеко, здесь на Джардене. За Кондо а Мальдивы, или по-другому его еще знают, Лагуна Бич Резорт 3. Я так понимаю, что практически такое же будет. Уже скоро-скоро готов будет. Но визуально он очень похож. Да. Ты что сделаешь? Да, просто вот улитки есть похожие. А, это все мелкие? Это улиточки? Да. Менее улиточки? Много. Ого. Уго. Вас. А рыба здесь есть? Да. Большая? А маленькая? ну Вот маленькие это это может быть какие-то головастики. А вот прям рыба. А вон вон вон есть есть пошла. Ну, и заезжая в парк, либо выезжая с парка, ориентируйтесь на буфет «Ниндзя», который, к слову, тоже уже работает. Ресторанов с безлимитной едой, буфетов на Джамте немного, но, наверное, самый популярный – это «Ниндзя». Наверняка кто-то из вас уже был. Чем он интересен? Тем, что здесь есть морепродукты. О, это еще почему популярно? Потому что по-русски все подписано. Не перепутаешь. Inclusive Yes. А, 199 oh, батов вообще за все, все, все на одного человека? No limit time. No. И время не ограничено. Короче, можно на весь вечер сюда заезжать. 199 батов всего человека. And what time you open and close? Twenty. 20... Uh -huh. Ah, okay. sure. work all. Oh, really? Это всегда так было? Он работает 24 О -о -о. часа в сутки. Не закрывается вообще. Nice. Thank you. you no? No today. Спасибо. <laughs> Спасибо. Так, что здесь есть? Каракатица, кальмар, красная рыбка. Какой-то в рот. Вот, а, Маша, ну это эти <laughs> ну, любимые наши. Да-да-да. <laughs> краб, приветка, приветка. Это какая. Ну тут. А, тоже краб. Немножко перепутали, но ничего. И в 100 метрах далее после ниндзя-буфета есть еще один буфет, тоже с сифудом, но он стоит намного дороже, 359 батов. С другой стороны, он и популярнее, судя по загруженности, и это интересно. Думаю, что нужно отдельно уделить ему как-нибудь внимание, снять отдельную передачу, поэтому подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков. на джам тени становится еще больше людей потому что у тайцев заканчивается рабочий день солнце село можно теперь устроиться прямо на асфальте а, поесть ну, вся вся пляжная зона превращается в такой сплошной ресторан под открытым небом благо много вокруг макашниц которые как раз обеспечивают всех едой постоянно курсирует да можно никуда не ходить макашница сама к вам подъезжает берите что хотите только успевайте таскать красивые виды приятная атмосфера Bye. На Джамтине особо уютная атмосфера. Ну, я это связываю с тем, что здесь нет торговых центров и жизнь спокойней, по А что же тут центр вечерней жизни? Джам Тиен Найт Каждый вечер сюда приходят местные, местные экспаты, иностранцы, которые живут в Паттайе. Ну а когда-то приходили туристы, чтобы в кругу друзей здесь, хотелось бы сказать, выпить пивка, но, к сожалению... Все еще в ПТЕ у нас запрещена продажа алкоголя в общественных местах, таких как бары, кафе, рестораны, ну и ночные рынки. Поэтому заправляются пока что все только фруктовыми шейками. По 25 батов цена не изменилась. Какая была раньше, такая и осталась. а Что изменилось, это то, что сократилось количество ларьков. Оно и понятно, поскольку долгое время спрос был ну, низким совсем и... Многие закрылись, но не все, есть еще и знакомые лица, вот, например, всем известный подтайщик. Как и прежде, бодр, весел и готовит вкусный подтай. Баттер. Далеко отходить не буду. Попробую ради вас и скажу, такой же он или нет. Горяченький, свеженький. Самое вкусное в Паттайе для меня это лаймы и орешки. Слушай, так вкусно пахнет. Похоже, мы сейчас будем брать второй Всем приятного аппетита, если кто со мной ужинает. Паттай с креветками с ночного рынка на Джамтьене. Снимаем пробу. Хватит желать. А -а -а. Не распробовалась, да? Сейчас как в операции. Нет, в, само... Еще. в самогонщиках, да? Леха, кажется, склеенной зок люблю. Не могу. Криветочка. Прийти на ночную район и уйти отсюда без вкусного, полезного, свежего шейка. К тому же по совсем демократичной цене всего лишь 25 бат. Мы прям как угадали. Да. Как мы вас yeah. <сосы> мы да, много... На тайской земле, наконец-то теперь и вы корни пустите. <сосы> мы сегодня отдали документы на пенсионную визу. Нормально. Все, все, мы свободны. Мы ведут. Когда? Выдадут когда? Мы обратно? 8 декабря мы пенсионеры. Все, счастливы. Все, все, все, все. все, все а прям по вам видно, вы светились. Я смотрю, говорю, смотрю сторис, прям аж завидую. Живу рядом и завидую, потому что люди наконец-то приехали, такие, им ничего не надо делать, они просто отдыхают. Они все узнают, все новое. А это что? А это что? Ну, класс, представь, класс. А, кад, да, я снимаю, а, конечно. Я это. Елена, Сергей, да, они приехали буквально недавно. Свежая кровь у нас в городе. месяца нет. Еще даже месяца нет, они переехали сюда долго-долго готовились и теперь они будут по плечевной визе здесь жить наслаждаться и кайфовать ну, это долгожданное решение вы да. же не первый раз далеко в патое да? да да да да да да да да да да да да Муж сделал мне предложение и, и заплатили взнос за первую квартиру. Ну, с 14 по вот 21 да, до, до, да, да, доллар. Да. Ну, то есть это взвешенное осознанное решение. Не просто так, а, хочу жить в Таиланде. Не, а нет, прям... Молодцы, <класс> молодцы. Да, вот осталось, конечно, кому-то позавидовать, а вам просто удачи. Потому мы что... долго, очень долго шли, и нам кайфово. Нужно обязательно позвать ребят, я уже как бы так это... Только По... чуть попозже. Да. Даня, к тому, что ваш опыт как раз вот самый такой свежий, будет интересно им поделиться, я думаю, no как раз в плане переезда. Хорошо, no тогда, no тогда. тогда еще увидимся на канале. любят ночные рынки. Совсем недавно в прямом эфире мы были на рынке Тепросит, который открыт только выходные дни. Он очень круто изменился. Если вы не гуляли с нами в прямом эфире, можете посмотреть запись по ссылке. Ну и напишите нам здесь в комментариях, какой из районов города вы бы хотели увидеть в нашем следующем выпуске. На этом пока!